Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Для тех, кто впервые зашел на мой канал, я представлюсь. Меня зовут Людмила. Я гадаю на картах и лечу людей. Сегодня я хочу вам предложить такой интересный расклад, чтобы понять человека, кто вы для него, чем вы понравились этому человеку. Я буду сегодня делать на три позиции. Чтобы легче было интуитивно вам выбрать именно свой расклад, своего человека, я предложила здание Древнего Рима. Как он таинственный, так и мы заглянем в глубину подсознания вашего партнера и рассмотрим по виде красные, зеленые и синие. Загадывайте, сосредотачивайтесь, не забывайте, что это онлайн гадание. Полагайтесь вы только на свою интуицию, чтобы ответ был более точным, чтобы более лучше настроиться. Я предлагаю нажать паузу. Приступаем. Кем же человек является для вас? Я вот сразу переверну. Да, да, возникают трудности переворачиванием карты. положить сразу, прямо. И кто загадал? Красное здание. Смотрим. Для вас он является закрытым человеком. Вы его еще не изучили, не поняли, не разобрались. Кто он такой? Кем же вы для него являетесь? Он читает вас творческой личностью впечатлен вами. А чем вы понравились этому человеку? Расклад подходит как для мальчиков, так и для девочек. Понравились вы ему своим умом, можно сказать, даже где-то из изворотливостью ума, умением находить правильные слова вовремя. Так, что же вас еще связывает кармически с этим человеком пересечетесь вы или нет У вас многое связывает Вот я буду тогда доставать вам нужно еще отработать вы не дали еще всего что нужно этому человеку вы знаете Видимо, вы совершали уже определенные ошибки, и вам нужно их отработать. Не отработаете с этим человеком, вам придется отрабатывать с другим. Вы где-то более, скажем, не то что жадный человек. Вы не додаете. Может быть, вы любви не даете. Может быть, вы общения не даете людям. Ну вот вам нужно... Здесь, на этих картах, говорится, что нужно дать денег. Но если расклад делают девушки, то это не очень подходящая ситуация, чтобы жертвовать деньгами мужчине. Здесь, скорее всего, более земные качества, присущие девушкам, нужно уделить свое внимание, свою заботу. Я так рассматриваю. А мужчинам, значит, получше поухаживать. Переходим к тем, кто загадал зеленые здания. Кто же для вас этот человек? Судя по карте, вы с ним расстались. И для вас он тот, кто вас оставил, ушел. А кем вы для него являетесь? Вы также для него являетесь тем, кто разрушил его жизнь, разрушил его планы. Чем вы нравились этому человеку? Всем, абсолютно всем. Если расклад смотрят женщины, девочки, то вы нравились своей женственностью, своим домашней, знаете, Правильно, чтобы до вас донести уютной вот женщиной, именно домашняя, такой, какой должна быть женщина. Если для мужчин, то вы нравились своим покладистым характером, спокойствием, заботой. Будет ли вас еще? что-либо связывать дальше. Отработали вы кармически все с этим человеком или нет? Да, вы еще встретитесь и у вас еще будет должен быть хороший э, хорошее завершение ваших отношений. У Вас отношения перейдут на более серьезный такой более серьезные, скажем, отношения. Может быть, вы начнете встречаться. Или человек сделает предложение. Но все равно по-любому вы еще будете вместе. Переходим к третьим кто загадал синее здание? Кем для вас является человек? У вас выпала, значит, карта более такая влиятельная. Если девушки загадали, кем для вас является человек, то где-то, может быть, он вызывает у вас агрессивный, раздражает вас, злит своим поведением влияет на вас, заставляет вас делать то, что ему нравится. Если загадали мужчины, то женщины более такие вот являются для вас умная, эксцентричная, влиятельная женщина, может быть, занимающая даже какое-то положение в обществе высокое. Чем вы нравитесь этому человеку? Вы нравитесь своим переменчивым характером, своей, своим непостоянством, своей игривостью, может быть, даже это флирт. Можно даже сказать, своей напуганностью, если что полностью не открылись. Если вот смотрят э, девушки, то для них это вы нравитесь своими даже страхами. Вот. Мужчине нравится о вас заботиться. А если мужчины для женщин, значит, то нравится в мужчине его недоговоренность. Что вас дальше может свести? Есть что-то? У вас два пути. Вы, скорее всего, ждите, что человек придет, и вы можете создать семью, а можете переехать к этому человеку. Если он не здесь, у вас не рядом, то вы еще встретитесь и вам переедете к нему на этом я заканчиваю свой расклад для всех трех делайте выводы думайте кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь в следующем видео я выложу как помочь, укрепить отношения, как э, приблизить человека к себе, помочь ему раскрыться. Но ни в коем случае, напоминаю, это не приворот. Мы действуем с помощью подсознания. Все мы связаны между собой. И все наши мысли, все наши поступки также отражаются на других людей. Поэтому вам скажу, если вы сильно много будете страдать и думать о человеке, то, скорее всего, вы его можете потерять. Всем огромной любви, удачи, до свидания.